Нет, давай разведем. О, привет. Приветики. Ого, какой у тебя голос приятный. Спасибо, у вас тоже такие красивые. Очень, очень приятно. А кто вторая? Вторая моя подружка. Можно? Она не хочет показываться. Инкогнита, инкогнита, такая. Загадочная, загадочная девушка будет. А вы холостые? Я замужем. Были. А подружка. И она холостая. Откуда ты? Она... Я, я, я интересуюсь откуда, От... я откуда, откуда ты. Сначала. А как сказать, чтобы она меня не отвергла? Слава Украине. Вот. О, да. Слава Украине. Ну не могу ну, я. Ну понятно. Понятно ну, уже понятно. все. Уже не континент ее. Почему? Уже все. Почему? Потому. Почему? Потому что слова Украине. Там уже не ответил, уже все. Понятно, понятно. Ну, не понятно. Россия да. Россия, да. Да, да. Да? Ну, героям слава, блядь, типа, Герои, рыбать вы на Москва. наш... Да, героям слава, гер... да, блядь. Яким типа, это, ебать вы наших сегодня положила, сколько... Греть вам воду, если честно. Правда. Вашим всем Мама семьям. Мам, подружка, говорит, тебя толкает. Не, не говори. Да что не говори, потому что греть вам воду, блядь, твари конченые. Ну, я тут при чем? Вот, я с вами ну, общаюсь. Ты, ты, ты, можешь, да, да понятно, что ты не при чем, потому что ты с наушниками слышишь. садишься. А знаешь, что твои, блядь, типа, <свят> сегодня наших положили? Ты <палатуры>. с <свят> наушником, ты не при чем? Мы же позитивно общаемся. Да, зачем позитивно, нам... блядь, заебись вообще, пози... позитивно общаюсь. Видно? я, Подружка, пообщаемся с тобой лучше? Да, конечно, блядь, типа, иди, блядь, на фронт, нахуй, до дома вообще. А, Просто выглупью, вот выгоним. Да, подожди, ну что ты, позитивный чувак. Ой. Ну, понятно, что, хай будет... А зачем, а зачем вы, блядь, зачем вы это делаете, я вот Вот видно, вот видно. Вот, как президентом видно, стану, так и отвечу. А какая фамилия? За кого голосовать? За кого голосовать? Да, блядь, тут тебе смешно, да. Тихо, нет, за кого голосовать? Будет Слава Владимирович. Ты, блядь, конченый, блядь, или шо? Он же старый, вы что, гумите? Я про себя говорю. Меня зовут Слава. Фамилия Да. Слава? Не верю. Верю, по батюшке ты... Владимирович Убраю, паспорт на... покажи конченый ты, блядь, паспорт. типа, дурак не да, да не, подожди, так? нет, ну давай ты что, не поняла, что, блядь, типа, убрай его нахуй убрай его какая злая да вообще, побачь. да